Видеопроект «Полесье» снова приветствует вас, и мы продолжаем делиться информацией о качественных свойствах и функциональности игрушек от нашего предприятия. На этот раз представляем вашему вниманию яркий и красочный набор пиратских корабль с конструктором, который поставляется в коробке с ручкой. Набор имеет стильный дизайн и яркую расцветку. На палубе расположены элементы, которые развивают мелкую моторику рук ребенка, вращающийся элемент конструктора, а также подвижный руль корабля. Кроме того, дизайн корабля предполагает наличие креплений для конструктора. Это позволит ребенку развивать фантазию, дополняя конструкцию корабля самостоятельно созданными элементами. В наборе с кораблем идет 30 элементов конструктора с яркими наклейками. В основе корабля располагается дверца. Открыв ее, малыш сможет сложить внутрь игрушки все элементы конструктора. Это упростит хранение набора, благодаря чему он не займет много места. Разнообразит игру фигурка-пирата, которая может устанавливаться в разных частях корабля, а также колесики, которые позволят перемещать игрушку. Набор соответствует нормам европейских стандартов, изготовлен из высококачественного пластика. До встречи в следующем выпуске! И не забывайте, что дети – это всегда улыбка на лице!